Наш мир пропитан тайнами, загадками и вопросами, на которые мы не скоро найдем ответ, или же не найдем его вовсе. Что мы найдем в космическом пространстве? Что мы найдем в глубинах океана? Кто мы? И что мы здесь делаем? Знаете, дорогие брата-братья, меня это не так сильно волнует. Больше всего я хочу понять, что... Ты такое. Но перед началом, здорово, мужские мужчины. А все началось с того, что я просто залез в арсенал в поисках интересного артефакта. И кажется, я его нашел. XPR-50, мать его. Снайперская винтовка, как говорят нам разработчики. Но они многого нам не договаривают. Мы с тобой привыкли, отец, к тому, что снайперская винтовка — это волына, с первого раза выдающая билет на респаун противнику. И когда я увидел у данного образца модуль на магазин с повышенным уроном, мне стало интересно. Начнем с того, что повышенный урон у этой винтовки работает, и даже по статистике она становится лучше dlq 33 Но, как ты понял, из названия киноматериала тут далеко не все так просто. Хочу сказать пару субъективных мыслей. Если попытаться играть на данной, так скажем, снайперской винтовке с сетапом снайпера, то возникнут большие неприятности. С чем я лично столкнулся? Конечно же, с нехваткой дамага. Казалось бы, даешь качелу первую плюху, с которой он, естественно, не откисает, при условии полного запаса хитпоинтов. А на второй выстрел просто не хватает времени, если ты сталкиваешься лоб в лоб. Поэтому использовать данный аппарат как снайперскую приблуду я бы не советовал тебе, брата брат, ибо у нас и так есть в арсенале Локус, ДЛК-33, Бандит, да и та же Арктика, которые будут намного эффективнее и приятнее любителям пострелять шестикратным прицелом. Но тогда возникает вопрос к данной винтовке, что ты здесь делаешь и с чем тебя едят? Давайте вместе проведем независимое расследование и выясним, что же тут не так. И вот первое, на что я обратил внимание. Вы заметили, что у нас с недавнего времени появилось шесть видов оружия? А вы когда-нибудь считали, что у нас на данный момент 6 снайперских винтовок? Не кажется подозрительным? А если я зайду в обвесы, то на первый взгляд можно успокоиться, ведь там всего лишь пять приблуд можно повесить на винтовку. Но... Как бы не так, их тоже шесть. И мы с вами почти близки к разгадке этого заговора иллюминатов, которые небрежно разбросали подсказки. И мы с вами их благополучно находим. Но что же они хотели сказать этим? Может быть готовится какой-то ужасный заговор? Или что-то грандиозное произойдет в Call of Duty Mobile? Или же мне перестать смотреть телеканал РЕН-ТВ? Не знаю, не знаю, брата-братья, но знаю точно, что буду смотреть Дениса Борчикова. Этот нагибатель и повелитель люков делает сказку в рейтинге и дает своим братишечкам киноматериалы с лучшими сборками, пилит подробные обзоры на волыны, рассказывает про обновления, а также про тактику ведения боя в рейтинге. И, конечно же, мудит брата-братские стримы, где собираются такие же скилловые парни, как и Денчик. Также данный Отец превосходно выписывает билеты на респаун всяким не очень там популярным западным ютуберам. Но главная фишечка Борщикова это зарубы 3 на один с подписчиками. Поэтому, если ты уверен в своих силах, гоу к скилловому мужику. Ссылочка в описании. И кстати, Дэнчик, тебе привет от Скайуокера. Итак, что мы пока определили? Это то, что XPR не совсем подходит под снайперские запросы, поэтому давайте попробуем собрать ее для файтинга на ближних дистанциях. Берем стандартные модули на Quickscope и выбираем оптику трехкратную или четырехкратную. Но, в принципе, можно и с тактическим прицелом играть. Тут чисто по вкусу, мужики. И что же мы получаем в итоге? Получаем мы неплохую полуавтоматическую наступательную винтовку, которая в умелых руках, ну в принципе, как и каждая волына, раскрывается по-полному. Я, как любитель, побегать попрыгать со снайперской винтовкой. Обычно с Арктикой я люблю заниматься такими вещами. И господи, как же я прошу разработчиков не трогать ее, она сейчас просто великолепна. XPR, в отличие от той же Арктики, будет помобильнее и полегче в плане перемещения. Это очень сильно ощущается. Но вот что касается мощи, конечно же, Арктика впереди. Бывают у XPR просвета на ваншоты, с дамажущим магазином, конечно же. Но, к сожалению, их не так много, из-за чего соотношение убий-смертей может перевесить в пользу второго показателя. Хотелось бы стабильности, что ли? Но... Как ты понял, дорогой брат, -а брат такие винтовки нужны в игре, чтобы мы смогли увидеть, а главное прочувствовать разницу в этом классе. А вообще, мне кажется, что малыш Экспер потерялся. И ему нужно найти свою истинную семью. Больше всего по характеру и манере он походит на наступательную винтовку с продольно скользящим затвором Kilo. Ну или Коряк. Ну или Маузер 98К. Ну или Коряк 98К. Я думаю, что ничего страшного не произойдет Если эти ребята будут вместе Ведь Курику очень грустно находиться в своем классе одному А то хоть будет полуавтоматический друг С почти таким же функционалом Поэтому, брата-брат, если ты поддерживаешь мою идею То прямо сейчас оставь свое сообщение в комментариях с текстом Жди меня Чтобы авторы этой телепередачи Заметили наше обращение И помогли родственным душам Найтись. И пока вы это пишете, ловите рандомные комментарии. И конечно же, топовые. А сейчас рубрика Ответы для братишек. Эликс пишет Привет, брата-брат! -а -брат. Как твои брата-братские дела? Мужской мужчина, дела идут. Вот собрался где-то через недельку на свой юбилей брать новый ноутбук, чтобы закатывать брато-братские стримы, как это было когда-то. Олде, если вы сейчас это смотрите, обязательно в комментариях отпишите, как у нас это было. И думаю, кинотеатр разбавлять ПК игрушечками. Но какими? Это пока секрет. В принципе, если есть какие-то предположения, ты можешь написать. Я обязательно прочитаю и лайкну твой комментарий, если ты оказался прав. Ну и просто лайк на комментарий. А мод спрашивает, а как выглядят Пукачелы? Ну смотри, братик, их найти очень просто. Эти человечки лупят грустные пальцы под моими кинолентами, а в рейтинге они частенько сидят в углах и писают сидя, ибо настоящие мужские мужчины лупашут брата братские кулаки и как обычно слушают и отгадывают новенькие трека-треки. Кстати. Прошлую песню очень сильно просили выложить, и поэтому я закинул ее на стеночку в группе ВКонтакте. А теперь погнали! Откуда ты тут взяла?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 Челы летят наверх, на респалок мест больше нет, и мужские пацаны жмут пальцы вверх. Пукачелы не знают, как MVP и победы брать, ведь огнянское братство тут и там.